Всем привет, с вами Соги. Добро пожаловать на мой канал. Поздравляю вас с наступающим или наступившим или прошедшим Новым Годом. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы в жизни не погружались в печали, чтобы в семейной жизни счастье обретали, чтобы жизнь несла море позитива и, возможно, для некоторых горсть огромных денежных сумм. Надеюсь, у всех 2022 год был хорош, а если нет, то можно сделать 2023 год еще лучше. Еще раз, счастья до любви. Мой канал является игровым, поэтому я хотел бы узнать у вас мнение по поводу игр, которые вы хотели бы видеть на моем канале. Сейчас в экземпляре у меня Фазмофобия, Ghost Watchers и Ghost Exile, и все они хоррор игры. Предлагайте свои варианты игр, которые хотели бы видеть на моем канале. В понедельник, 2 января в 11 часов утра у меня выйдет видео по фазмофобии совместное с моим другом Егором. А также выйдет видео по игре Госпочерс 8 января в 11 утра и 14 января в 10 утра также с моим другом Егором по игре Госпочерс. Дата остальных видео еще неизвестны, поэтому не могу вам ничего больше сказать. На этом были мои короткие новости о канале. Всех благодарю за внимание. С новым 2023 годом.